Здравствуйте! Сейчас мы с вами будем вязать вот этого медведя. Любое вязание мы начинаем с того, что подбираем пряжу. Медведя я буду вязать в основном из травки. Поскольку моя машина травку берет легко, вяжет, я буду вязать из травки. Есть много пушистых ниточек, которые вы можете применить, если ваша машинка не берет травку. И как отделочная пряжа я подобрала более-менее подходящую по цвету, только немножко светлее вот такой вот пихорка детский каприз это акрил детский акрил Но самое главное здесь чтобы эти это пряжа сочеталась по цвету потому что основной медведь у меня будет меховой вот пехорка вот акрил будет только отделкой на голове и на лапках то есть это этой пряжи нужно совсем немножко Вы можете воспользоваться какими-то остатками то есть покупать специально для того, чтобы совсем немножко провязать, наверное, целый моток и не обязательно. Самое главное, чтобы хватило основной пушистой пряжи. И такой момент. Начинаем вязать образец. Образец, вот я провязала, я им и буду, в общем-то, рассчитывать, потому что медведь небольшой, вот э, это не вещь, которую мы на себя надеваем, и очень точный расчет тут, вот, в общем-то, не нужен. Поэтому такого небольшого образца мне хватит. Самое главное, подобрать плотности так, чтобы вот это вот вязание отделкой по ширине совпадало с травкой. Вот, ширина должна быть одинаковой. Высота вязания будет корректироваться, это не важно. Самое главное, чтобы ширина была одинаковой, потому что мы будем провязывать сплошным полотном лапы и сплошным полотном голову. Хотя можно делать это, конечно, и разными Частями потом сшивать Можно провязать так, как буду провязывать я Одним единым полотном То есть тут каждый может в общем-то варьировать Вот эти вот моменты И еще такой момент Моя машинка провязывает травку на каждой игле Видите? На максимальной плотности, но на каждой иголке У меня нет проблем с моей машинкой Если ваша машинка вяжет плохо травку Значит, по всем правилам Травка вяжется через одну иглу Берете машинку, провязываете травкой на той плотности, которая комфортна вашей машине, так чтобы она легко ее вязала. И после этого берете отделочный материал и на этих же нитках, только естественно, на этих же иглах, только естественно, ставите в работу все иголки, подбираете такую плотность, чтобы ширина травки совпала с шириной простого вязаного полотна. И Обязательно записывайте плотность травки и плотность полотна, потому что когда мы закончим вязание травкой, мы вводим в работу иглы, выставляем плотность комфортную для вязания простым полотном, вывязываем часть, которая нам нужна, убираем иглы через одну и вяжем дальше травкой. Вот такая у нас будет работа. То есть ваша задача, прежде чем мы что-то начнем делать, подобрать плотности вязания для травки и для отделочной пряжи. Когда вы это все сделали, мы начнем сейчас рисовать медведя. Ну, вот, этот матери... ну, вот этот этап подготовительный необходим. Без него мы эм, не свяжем красивую игрушку. В общем-то ничего не свяжем, потому что подбор плотности это ну, одна из основ машинного вязания. Подобрали плотность, подобрали ширину. Поскольку материал разнофактурный, это очень важно. И теперь можно спокойно рисовать нашего медведя. Будем сейчас создавать, делать выкройку, что мы будем вязать. Медведь у нас будет небольшой. Но, поняв, как делается небольшой медведь, мы с легкостью свяжем и большого, даже очень большого. Главное иметь много пряжи и набилочного материала. Размер может быть абсолютно любой. Вы можете вязать даже гигантского медведя, такого, которого никто не вяжет, потому что... Купить такого очень проблематично, а купить пряжи и набить его подушкой может любой. Будет огромный-огромный медведь, подарочный. Никто не подарит, а вы подарите. Видите, вот мы имеем возможность сделать вот такие вот уникальные подарки. Итак, определяем ширину. Высота медведя. Сейчас я делаю туловище, пока еще без головы. Голову мы будем делать по очереди то есть мы сначала провяжем туловище посмотрим что у нас получилось и чтобы это все было более менее пропорционально мы нарисуем голову и лапу уже после того как у нас будет готово туловище вот поэтому сначала туловище будет у нас ну давайте возьмем сантиметров 20 больше не надо 20 сантиметров у нас туловище Главное, чтобы хватило пряжи. Так, внизу э -э, медведь у нас будет вот такой вот каплевидный. Поэтому делим так, 21 это 10,5. Сейчас можно даже вот так вот пополам делить. Так, 10,5. <coughs> внизу вот ну, такой толстенький медведь будет. Вот такой, наверное. Туловище 15, 7,5 и 15. Вот такой медведь. Сейчас схемку быстренько. Это схема, причем примерная. Нам она нужна для того, чтобы посчитать. Берем целый сантиметр, чтобы нам легче было считать. <coughs> Голова. Ну вот, вот такая вот, наверное. Сантиметров Сантиметров 10. Здесь вот 5 10 Туловище каплевидное. Ну вот так вот одиннадцать на одиннадцать. Так, Сейчас быстренько. И оно идет на сужение. Вот такая вот, собственно, конструкция. Вот здесь внизу мы будем выполнять частичное вязание. Возьмем несколько петель. Вот, вот это вот мы должны с вами провязать. В одну сторону. Здесь будет частичным вязанием закругления живота. И в другую сторону. Это все будет вязаться из травки. Вот такая вот у нас будет конструкция тела медведя. Вот это все мы соберем на стяжку. И пришьем голову. По бокам пришьем ноги и лапы. Собственно, вот такое вот у нас... Вот такая схема медведя. Итак, теперь делаем расчет. Здесь у меня 11 сантиметров. Здесь получается. Сейчас быстренько его посчитаем. Здесь 9. Здесь 3. Набираем. Так, поскольку а мы начинаем. Здесь 10. Здесь мы заканчиваем. Так, 15. И вот тут, тут, где частичное вязание, пару сантиметров мы будем делать частичное вязание. В общем-то, все сантиметры раскидали. Естественно, горизонталь это петли, вертикаль, ряды. Считаем. У меня 20 рядов травки. Это так 6 сантиметров. Пишу 20 рядов 6 сантиметров. И 30 петель, это 12 сантиметров. 30 петель, это 12 сантиметров. Беру калькулятор. Калькулятор. Получается, 20 делим на 6, равно 3,33 ряда. И 30 делим на 12, равно 3. 2,5 петли. Вот это моя петельная проба. 3,33 ряда, 2,5 петли. Все, теперь я умножаю 10 сантиметров на 2,5 петли. Значит, беру другой цвет. 25 петель набираю. 9. Так, ладно, все ряды сначала, все петли. 3 умножить на 2,5 равно 7,5. Беру 8. Так, здесь я не посчитала, не посмотрела. 15. А, ну, собственно, я прибавлю. Здесь вот у меня для проверочки 15 умножить на 2,5 равно 38. Вот здесь у меня должно получиться 38 петель, естественно, петель. Теперь ряды. 9 умножить на 3, 33 равно 30. 30 рядов. 11 умножить на 3, 33 равно 30. 36, 6, 30, ну 36. Ну пусть будет так. И 2 умножить на 3, 33 равно 6. Ну где-то 6, возьмем 8 рядов. До окончания мы будем делать животному вот такое скругление. Теперь считаем за 30 рядов я должна убавить и прибавить 8 петель мы поскольку будем вязать сверху вниз развернемся и пойдем обратно вот этот расчет будет универсален и для убавок и для прибавок значит 30 делим на 8 равно 375 а, так 375 поскольку а я не могу делать убавку или прибавку в первой петле. Если я набрала петли и тут же убавила, у меня не будет здесь 25 петель. Поэтому я должна как минимум провязать 2-3 ряда. Значит, первую прибавку я делаю в третьем ряду. Последнюю убавку или прибавку я делаю в 30 ряду. здесь вот. Итого, у меня если 30 минус 3, вот, вот, минус вот это вот семь рядов. За 27 рядов я должна убрать уже 6 петель, потому что в 30 ряду и в третьем я делаю 2 убавочки. У меня всего 8, 2 уже определены. <coughs> на самом деле 6 петель это, смотрите, беру на глаз. Раз, два, три, 4, 5, 6, семь, восемь. Раз, два. У меня раз, два, три, 4, 5, шесть, 7, Поэтому 27 делим на равно 3, 8, 5, 7. То есть почти 3, 9. 3, 9 это практически 4. Значит, в основном мы прибавляем по 4 ряда. 4, 4 и 3. Потому что почти 4. То есть 2 раза 4, 1 раз 3. Это все на глазок. То есть я очень точный расчет здесь не делаю. У нас не какая-то вещь для ношения, которая должна идеально сидеть. У нас просто игрушка, которая... Позволяется быть не обязательно такой четкой и точной. Мы можем ее немножко варьировать. Медведь будет чуть толще, чуть-чуть тоньше. Это, в общем-то, не важно. Поэтому здесь абсолютно такого точного расчета я не делаю. Поэтому так берем третья петля у нас есть. Так, 3 плюс 4 равно 7. Плюс 4 равно 11. Плюс 3 равно 14 3, потому что у нас 3,9 было. То есть 2 раза 4, 1 раз 3. Плюс 4 равно 18. Плюс 4 равно 22. И плюс 3 равно 25. И там будет плюс 5, 30 ряд. и Итого 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель. Практически на глаз, но вот так вот делать вполне можно. То есть вот это не научный метод. Можно графически расписать 30 рядов и на глазок вот так вот поставить 8 точек. Главное это делать так, чтобы ряды были на одном расстоянии. То есть распечатывайте на компьютере и 8 точек ставите на глаз, например, на равном расстоянии друг от друга. И вот так вот делаете убавки. Для игрушек такое вполне сойдет. Так, итого мы набираем 25 петель. По вот этому расчету делаем прибавки. Потом Вяжем тридцать шесть минус восемь, тридцать шесть минус восемь, двадцать восемь рядов и на восьми рядах делаем частичным вязанием скосик на живот, чтобы живот у нас был все-таки не квадратный, а так, кругленький. Мы будем частичным вязание увязывать 8 рядов. Вывяжем, поставим их обратно, то есть довяжем до нижнего ряда. И пойдем то же самое, только в обратном порядке, делать наверх. Дойдем до вот этого 25 петель. То есть то же самое, те же из 8 рядов мы поставим обратно частичным вязанием все иголки, провяжем. До начала убавок. По вот этому же расчету, только перевернув его вверх ногами, провяжем уже убавки и выйдем на исходную точку. Нам останется только стянуть шею здесь, вот, после того, как мы набьем медведя. И э, после того, как мы провяжем туловище, мы будем заниматься уже головой и лапами. Сейчас берем машинку. Первое, что мы делаем само собой, подбираем петли. Потом расчет, потом вяжем туловище. И а, после того, как туловище будет готово, будем заниматься лапами и головой. Начинаем вязать. Берем наш расчет, набираем 25 петель. Набор лучше делать простой пряжей, не травкой. Травка тяжело провязывается первый ряд, поэтому набирать буду с ниточкой. Так, беру 23 и 22, 25 петель. И по вот этому нашему расчету, который мы с вами посчитали, буду прибавлять петли в 3, 7, 11, 14, 18, 22, 25 и 30 ряду. Начинаю набор. Если у вас машина с нитеводом, вы начинаете набор с нитью, навешиваете грузики, все как обычно. Если у вас машина с ручной прокладкой, вы можете начать сразу, как это делаю я, Набирать буду обвитием. Кстати, можно делать набор через быстрый набор. Посмотрите, у меня есть такие уроки. Быстрый набор для вспомогательной нити, который дает возможность сделать стяжку. Нам Это поскольку шею, мы будем ее стягивать, возможно, сразу так начинать. Но каждый начинает как ему удобно. Потом мы все равно это все стянем и сделаем. Итак, и провязываем один ряд. Для того, чтобы начать вязание травкой. Беру плотность побольше. Поскольку здесь все равно будет стяжка, мне нужно, чтобы, чтобы здесь были свободные петли. Завязываю узелок. Все. Эта нитка мне больше пока не нужна. У меня достаточно большие петли. Могу начинать вязание травкой. И начинать расчет рядов подсчет ниточку и вяжем ставим плотность для травки у меня она была девятое и вяжем три ряда раз теперь очень внимательно травка материал капризный два Такой момент. Травка очень капризна, не все машинки ее легко провязывают, иногда спускают петли. Если такое произойдет, поднимать петли будем, когда свяжем изделие. То есть мы будем исправлять ошибки на уже готовом полотне. Потому что вот сейчас это делать очень-очень проблематично. Во-первых, не видно, если что-то спустила где-то петля. А если и видно, ее очень тяжело будет поднимать. Поэтому оставляем все как есть. Как только у нас образуется ажур, распущенной петли, он тут же заполняется следующей иглой, игла делает набор петли и провязывает дальше. Травка не убегает, она слишком не эластична, для того не скользкая, скажем так, чтобы распуститься дальше. Поэтому петля остается на месте, мы увидим все эти дырочки и закроем их после того, как свяжем полотно. Три ряда провязали. Делаем простую прибавку, выставляем в переднее рабочее положение. Иглу и провязываем. Если у вас машина с нитеводом, значит у вас есть рычаги, которые вводят отключающие введение в рабочее положение игл из переднего нерабочего положения. Отключаете эти рычаги, потому что сейчас мы будем делать прибавки. Либо делаете другого типа прибавки. Прибавка на третьем ряду и с другой стороны Закрывала она мне. Четвертый. Прибавили. Четыре ряда. Следующий в седьмом. Четыре. Пять. Ой. Шесть. Семь. В седьмом ряду делаем еще прибавку. Прибавка в седьмом ряду. Прибавка в восьмом ряду. И так далее вяжем по расчету. Вот так вот выдвигая иголку, обвивая, мы прибав прибавляем по одной игле в каждом расчетном ряду. Восемь. Прибавки в одном ряду. Одновременно в данном случае мы не делаем. Хотя есть возможность это сделать. Как вам удобно, так и прибавляйте. Я прибавляю через ряд. 8 рядов. И таким образом вяжем до 30 ряда. Когда у нас будет набрано 38 петель. Вяжем до 30 ряда. И 36 рядов, как мы посчитали, прямым полотном. После этого будем делать закругление. Вяжем. Вот мы провязали. Увеличение и прямое полотно. Медведь вот такой вот небольшой. Теперь будем выполнять скругление частичным вязанием. Убирать, не нужно провязать, О, а счет у нас, мы с вами считали, здесь 8, вот 8 рядов. Поэтому счетчик обнуляю, чтобы не забыть. И убирать буду по 2 петли. Частичное вязание, как мы с вами вяжем пяточки у носков. Все выполняется по одному принципу. Такое закругление делаем сейчас на животе. Так, два-две петли с другой стороны. Обратно мы будем вводить иглы, не эти же самые, потому что когда здесь обвитие на одной игле будет так много, травки будет очень тяжело вязать. Поэтому обвивать будем другие иголки. Так, 2. Проверили, что все провязано. Как только возникает какое-то утолщение, значит там не провязанный ряд. Поправляем. Все должно быть провязано. Две иглы. Обвели здесь. Провязываем тут. С другой стороны. Два ряда. Три. Так, все нормально. Проверяем петельки. Очень внимательно это надо делать. Несмотря на то, что это может быть тяжеловато идет, все равно гораздо быстрее, чем руками, и ровненько, и четко вывернуто все на эту сторону, основная масса меха. Так, четыре, все провязано, две иглы с этой стороны, пять, две иглы с другой Шесть еще семь. Так не провязалось. И две иголки здесь восемь теперь. Делаем все то же самое, только в обратном порядке. Вводим по две иголочки, но тогда мне придется обвивать ту же самую иглу, поэтому сначала я введу одну иголку, последний раз три. На, таком, на такой массе меха это будет незаметно, зато не надо будет обвивать два раза одну и ту же иглу. Это облегчит работу. Раз, и одну иглу с другой стороны. Два. И теперь по две иголочки. Теперь мы не будем задевать одни и те же обкрутки. Ставим работу. Три, через одну, три игла тут. Ставим все в работу. У нас отлично вывязанное закругление животика медведя. Если где-то мы какие-то ошибки делаем, у нас петли спускают, они спускают обязательно. При таком на травке, если мы так жестко вяжем но э -э, ничего страшного мы это все поправим сейчас когда довяжем изделие снимем его с иглу и заправимся ошибчать ничего ужасного здесь нет тяжело конечно машине это вязать но как вариант через иглу если Мой ряд 8 провязали вот здесь, даже чувствую вот такой вот мешок. Вы чувствуете, Вы видите вот это вот животик нашего медведя. Теперь в обратном порядке 36 рядов Только вязать уже будем вот так: вот. 36 рядов прямого полотна и уменьшение до 25 петель по нашему можно пользоваться этим же расчетом на 3-7 и так далее, и вяжем. Обратную сторону по этому же самому выкройке, по этому же самому расчету. Обнуляю счетчик. 36 рядов прямого полотна и 30 рядов вот с такими убавками. Мы делали прибавки, расширяли, теперь убавляем до шеи. Довязываем до шеи по этому же расчету. И внимательно следим за тем, чтобы как можно меньше петель слетало у нас с полотна. Вот мы связали тело медведя. Вот оно получилось вот таким здесь закругление. Такой Смотрим на нашу выкройку. Прикладываю все. Посчитано просто замечательно. Медведь лег идеально. На... Здесь есть вот видно, что он лежит со всех сторон. Просто замечательно. Теперь, поскольку у нас все получилось, мы должны этому медведю нарисовать руки и ноги. То есть лапы и голову. Берем листик и смотрим какого размера конечности подходит нашему медведю так будем сейчас рисовать <coughs> медведь у нас стоит какого размера лапы ему подойдут если лапа будет вот такая подойдет ли она нашему медведю Ну, наверное подойдет Сейчас мы это все вырежем, посмотрим, такого размера, если подходит. Значит, такого и вяжем. Немножко больше, потому что мы это будем сшивать. Смотрим. Наш медведь. И вот такая нога. Наверное, да, наверное, вот такие две ноги ему по размеру подойдут так с ногами разобрались теперь верхние конечности верхние конечности буду вязать просто прямые и тоже с закруглением с лапкой нужно просто подобрать определиться с размером они будут небольшие наверное вот так вот тоже сойдет сейчас посмотрим что получается Пришитые лапы передние, пришитые лапы задние. Ну, задние можно немножко потолще, наверное. Ну, в общем, подходит. Все, теперь моя задача провязать вот такие вот две конечности. Берем калькулятор. что у нас получается. Петельная проба у нас верная. Все замечательно получилось. Итак, лапа. Длина лапы ну, 10, 11 сантиметров. Значит, лапа. Лапа верхняя 11 сантиметров. Это у меня будут ряды. И 4,5 это петли. Так, умножаем 3,33 ряда на 11, равно 36 рядов. 4,5 петли умножаем на 2,5, равно 11 петель. Это передние лапы, теперь задние. Заднюю лапу, ну, сделаю, заднюю лапу вот она, сделаю, немножко побольше. Длина лапы здесь, э, так, задняя лапа. Получается до загиба лапы я вижу 9 сантиметров. Это ряды. И ширина лапы, как бы тоже 4,5. Это петли. Значит, петли 11. Ряды 9 умножаем на 3,33 равно 29,930 рядов. Итак, и размер ступни. Естественно, ступня у меня будет 6 сантиметров. 6 сантиметров это ряды. 6 умножить на 3,33 равно 6. 19, 98, 20 рядов. Все. Распределили так. Это ступня. Чтобы не перепутать. Моя задача. Так, 4,5, если она здесь. 4,5, значит, здесь 2. И 2 сантиметра. Сейчас, сейчас я вам расскажу, что это такое. 2 умножить на 3, 33 равно 6,66. Ну, Пускай будет 7 рядов, так ну наверное, не 7, а побольше, когда будем вязать ступню, по ходу посмотрим, по ходу вязания посмотрим, сколько сантиметров точно мы будем делать. Вязать ступни, вязать задние лапы будем по принципу носка. Будем вязать носок. Ступню будем вязать отделкой сам саму лапу мехом. То же самое здесь. Мы будем делать частичным вязанием закругления. Лапки передней. Одну часть мы будем вязать полностью мехом. Вторую часть частичным вязанием будем вязать с вспомогательной пряжей и остальное мехом. То есть лапы будут комбинированные, не только не чисто меховые. Так начинаем вязать. Берем машину, расчет есть, вяжем. но Прежде чем мы начнем вязать, надо определиться, как именно мы начнем вязать. Если мы будем вязать длинным полотном, сшивать двух сторон. Это один вариант. Если мы будем вязать полотно двойным, просто с одним швом, это немножко по-другому. Двойным проще, потому что не нужно делать целый шов. И вяжется по идее, поскольку это машина, один ряд, один одно движение каретки, один ряд, это получается в два раза быстрее. Наша задача связать быстрее. Значит, вязать будем двойным полотном, то есть не одну длинную лапу, вот как, как я посчитала сейчас, а полотном двойной то есть 11 петель значит мы берем 22 петли так. 22 петли это лапа вяжем 26 или 28 рядов и после этого мы делаем убавку и прибавку частичным вязанием. Это тоже пойдет как длину, длину нашей лапы. Но будет уже с закруглением. Как, все как носочки. Вяжем частичным вязанием. Итак, сейчас мы набираем 22 петли. Поскольку у нас 11 это половина лапы. Провязываем 26 рядов. Основным мехом. И будем смотреть как вязать лапу. Для лап набор петель я тоже буду делать вспомогательной нитью, поскольку она проще при провязывании. Делаю набор обвивом. Вы делаете набор так, как принимает ваша машинка и как вы привыкли. Мне очень нравится обвитие, поэтому я так и начинаю. Ваша задача начать удобным вам способом. То есть при вязании на вязальной машинке... Ничего не должно вызывать затруднений и каких-то отрицательных эмоций. Все делайте так, как вам удобно. Провязываем. Провязываем ряд. Счетчик. Берем травку или другой мех, которым вы вяжете, и плотность само собой устанавливаем подходящую для меха расчетную травку через иглу или на каждой игле как мы вязали медведя вот точно так же прямым полотном вяжем 26 рядов Если у нас есть какие-то непровязы или что-то такое случается, мы ничего не исправляем в процессе вязания, исправляем все по, уже, когда будет связано. Потому что в мехах очень трудно ориентироваться. Вот когда связали, сейчас покажу, вот, связали деталь с изнанки, она, конечно, тоже меховая, но не настолько э, с лица. Изнанка гораздо более меховая, потому что машину выворачивает мех. Наизнанку. на изнанку на ощуп просто ищем если у нас где-то какие-то не провязы или дырки если они есть мы просто их аккуратненько подхватываем петлю и привязываем к соседней петельке ниточкой на лицевой стороне вообще ничего не видно будет главное не оставлять дырок потому что они будут распускаться дальше вот вот нашла вот не Маленький-маленький, но он есть. Сейчас я его закрою. Самое главное, поймать петлю. Видите, через него можно обивочный материал высыпаться. Да и вообще нехорошо, когда у нас есть дыры. Так, берем крючком петлю. Провязываем все петли, которые у меня тут не провязаны. Хотя она даже начала спускаться. По лицу, лицом прямо и провязываем обычным крю крючком. Зацепили следующую так, петлю. Взяли кусочек нитки. Вот. Продели через петлю, которую мы подняли, и следующую петлю, с которой мы соединяем нашу спущенную. Все вот это вот можно отрезать излишки. Ой-ой-ой, тут у меня петли уже. Исправили, отверстия нет. Просто подняли и подшили. На мехах, вот на таких, это вообще не катастрофично и не будет иметь практически никакого значения. Главное, чтобы на лицевой стороне ничего не было видно. Вязать такие вещи очень сложно. Поэтому э, не расстраивайтесь, если... Какие-то дырки или не провязываю, у вас получается. Мы все поднимем по готовому изделию. Так, один ряд. Провязали. Два. И поехали вязать медведя. Лапы. Еще 24 ряда. И будем делать уголок. Провязали 26 рядов. Теперь начинаем делать у бабочки. Половину игл, то есть 11 игл ставим в переднее нерабочее положение, они в работе участвовать не будут. И на оставшихся иголках вяжем частичным вязанием, ну, как я это все время называю, пяточку носка. Все, вот это вот и есть наши закругление лапки. То есть по одной игле мы убираем переднее нерабочее положение. Раз. Смотрим, чтобы никакие петли не убежали два, три, машинка не всегда провязывает, все-таки это не самая приятная для нее пряжа, но, ой, ой, ой, пять, шесть 8, до трех уголочек достаточно так, не провязала что ли да сейчас провяжу так и все вот эта пряжа мне больше не нужна берем отделочную Только сначала проверю что раз два три четыре пять раз два три четыре пять все все верно. Берем отделочную и начинаем вводить в работу. Стой, стой, стой. Вот с этой начну. Начинаем вводить в работу по. Нет, все верно. Берем отделочную пряжу и начинаем вязать. Так, провязываю. Плотность, плотность, обязательно плотность поменять. Раз. И вводим в работу в обратном порядке. Следим за язычками. Два. Вводим работу. Голки. Так. Три. Они закрываются от того, что мех пушистый. Четыре до последней иголки. Надо очень смотреть, потому что поднимать частичное вязание тоже не очень интересно. Так. Сейчас мы ввязываем ладошку медведя. соединить две части но поскольку у нас это изнаночная часть является лицом медведя я могу не снимать всю набросовую нить а провязать один общий ряд вот этой вот вспомогательной ниточкой поскольку она гораздо приятнее в работе чем травка Ее лучше видно сейчас провязываю на всех иголках один ряд вот здесь у меня было закругление, видите, поэтому его я трогать не буду. Это гораздо э, более сложный, сложная часть. из этих иголок ставлю в переднее нерабочее положение. Остальные набросываю нитку, просто загну и э, соединю. Все. Даже не буду ничего особо придумывать. Если бы у меня это было изнанкой мне пришлось бы снимать на вспомогательную ниточку все вязание, складывать пополам, переносить его на двигало. Но поскольку что ли, э, изнанка является лицом, сейчас я делаю шов, который у меня уходит на лицо, являющийся в данном конкретном случае изнанкой. Все, теперь я просто, начиная от края, навешиваю петли, на иглы. Вспомогательную нить берите такого цвета, чтобы она хорошо выделялась, чтобы было видно петельки. У меня петли коричневые, нитка светло-бежевая, поэтому хорошо их видно. Последняя, последняя петля. Не хочет, вот она стянулась. помогать на нитку я распускаю вот это вот все я просто закрываю удобным способом для меня самый удобный способ косичка ей я и закрою Вы закрываете тем способом который удобен вам в данном случае у нас не урок вязания а урок по вязанию медведя поэтому э, объяснять закрытие открытие петель Наверное, не нужно, иначе вы бы не стали вязать медведя. Поэтому закрывайте удобным вам способом. Хотите иглу хотите пересадками, хотите косичкой, как вам нравится. Мы связали лапу медведя. Сейчас я вам покажу. Надо связать, естественно, две таких лапы, потому что медведь у нас полноценный. То есть не однобокий, а нормальный. Так, вот. Наше соединение выворачиваем. Так, вот это вот сейчас. То, что ниточки закончились здесь, я их выверну на изнанку. Вот ладошка у медведя, видите, провязана мягкой ниточкой. Меховая лапа. Такая. Я ее связала э, двумя цветами. Такая с блеском, с золотинкой. Можно было однотонной, как медведя. Вот наш медведь здоровенный. И у него вот такая вот лапа. Очень все здорово. Мы все это набьем и будет смотреться просто сказочно. Связав две вот такие вот лапы, видите, две одинаковых лапы мы связали в лохматых. Мы их сошьем, набьем набивочным материалом, привяжем к телу, все будет замечательно. Ладошки. На ладошках вывяжем когти, все сделаем. Но пока делаем заготовки. Так, две одинаковые лапы есть. Теперь вяжем задние лапы. Задние лапы мы будем вязать по другому принципу. Задние лапы мы будем вязать в длину. Потому что а, мне будет трудно провязать половину одной нитью, половину другой. То есть не нужно будет вывязать след. Точно так же, как я вязала ладошки. Вот этой вот ниткой вспомогательной. То есть вся лапа будет меховая. А след у медведя будет связан отделочной нитью. Поэтому вязать будем по принципу длинного носка. Но одновременно надевать на иглы, петли протяжки я не буду. Я потом просто сошью, мне это просто удобнее. Такая лохматая пряжа, что протяжки между межугольные здесь очень плохо видны. Поэтому... И к тому же количество рядов пряжи не совпадает, я не буду даже и начинать это делать. Я свяжу длинный-длинный вот этот вот носок и сошью его. Так, расчет. Расчет мы с вами посчитали. У нас 11 петель. Те же 11 петель. Ну, надо посмотреть, сойдет нам такая лапа. Вот 11 петель. Или надо сделать потолще. Видите, мы все можем поменять по ходу дела. Вот сойдет такая лапа 11 петель. Или, наверное, надо все-таки сделать потолще. Давайте сделаем потолще. Медведь будет толстый. Пускай будет не 11, а 4 петли больше. 15 петель. И вяжем 30 рядов. Без изменения... ...без изменения количество петель. То есть мы вяжем 15, даже 16 рядов набрала, пусть будет лапа совсем толстая, большая толстая лапа, все-таки это медведь, медведь косолапый, толстый. сойдет 15. 16 на сшивание. Я же сшивать буду. Один ряд провязываю с вспомогательной нитью. Так удобнее. Не забываем менять плотность рабочей нити и вспомогательной. Провязали один ряд. Эта нить больше не нужна. Я ее отрезаю. Беру рабочую нить. Меняю плотность. И вяжу 30 рядов на пряжей травка. Слежу за тем, чтобы у меня провязывался каждый ряд. Два ряда и еще 28. И останавливаюсь, будем увязывать пяточку. Провязали верхнюю часть ноги, 30 рядов. Начинаем вязать ступню. Сначала пяточка. Как в носке. Выдвигаем переднее нерабочее положение к крайнюю углу. Провязываем ряд. Так. Проверить язычки. Два язычка. У меня тут собрались закрыться. Это плохо. Так, два. Ряд. Выдвигаем переднее рабочее положение к крайнюю левую углу. Обвиваем правую. Провязываем ряд. Проверяем язычки. Мохнатая шерсть так и норовит их закрыть. Прям. Обвили иглу, стоящую слева, выдвигаем следующую иглу, стоящую вправо. С правой стороны. И по очереди выдвигаем иглы, как для вязания пятки носка. Собственно, мы носок сейчас с вами и вяжем. Так, до 5 петель. 4. Пол 4, теперь 5. И 5. Все, связали. Заднюю часть ноги отрезаем. Рабочую нить берем вспомогательную. Вывязываем след. То есть берем нашу обычную ниточку, где мы, так, и вывязываем все то же самое, только в обратном порядке. Так, забыли плотность поменять. Ставим в рабочее положение иглы по очереди. С стороны противоположной каретки. По одной. Здесь обвиваем иглу, ставим в рабочее положение иглу противоположную, стороны противоположной каретки. По очереди выставляем все иголочки. Вывязываем ступни. Тут хочется крыться. следим за язычками. Обязательно. Так. И десять рядов. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. И делаем все то же самое. Вывязываем закругление носочку, выдвигая в переднее рабочее положение все иглы по очереди. Выдвинули здесь, теперь с другой стороны. На обычной ниточке это вязать, ну, не в пример, проще, чем травкой. Тоже до Пяти иголочек. Все то же самое. Пять, пять и шесть. Отрезаем. Все, след мы вырезали Пять, шесть и пять, потому что правило носка. Здесь должно быть не менее 1 трети. Иначе будет остренький носочек. Такая шпора на пятки. Это совершенно не нужно. Берем травку, меняем плотность на Каретке, плотность вязания. И все в обратном порядке. Теперь вводим в работу травкой иглы. Так. И поехали в обратную сторону. Очень внимательно следим за язычками. Но самое сложное мы с вами уже связали. закрывались два, две последние. Раз и последний ряд. Так, мы связали ступню и заднюю часть ноги. Связали закругление носочка. Теперь у меня 10 рядов для того, чтобы выровнять ступню. И 30 рядов для того, чтобы дойти до верхней части ноги. То есть закрыть 10 рядочков до ступни и 30 рядов до конца ноги. Итого прямым полотном я сейчас вяжу 40 рядов и закрываю вязание. Ножка связана. Нужно две вот таких вот ноги, две лапы верхних и две лапы нижних. 40 рядов вяжу, закрываю и будем вязать дальше медведя. Итак, мы связали медведя тело, две передние лапки и две задние лапки. Можно, конечно, прямо сейчас э, начать вязать голову, но э, я бы хотела посмотреть пропорцию, что у нас получилось. Поэтому мы сейчас поворачиваем на наизнанку все детали, и кроме верхних частей зашиваем. Вот здесь вот у медведя э, вверху будет голова. Поэтому пока не, ш... не стягиваем ничего. Зашиваем боковые швы у тела. Зашиваем боковые швы у лап. Ноги у нас получились. Вот длинная часть пойдет совмещаться с короткой. получится вот такая вот, вот такая вот лапа. Лохматая медвежья. Я добавляла золотистые э, ниточки на Изнанки они будут кое-где давать вот такие вот э, блески, блеск. В принципе, можно было этого и не делать. Вот такие будут лапы медвежьи. Набиваем холофайбером, любым набил, ну, другим набивающим материалом. Я э, для своих игрушек использую холофайбер. То есть идете в магазин, э, покупаете самую дешевую подушку, это будет холофайбер спать на этой подушке невозможно, но для игрушек самый лучший материал, самый доступный, то есть его, искать его нигде не надо. Это не что-то такое специальное, это самая дешевая подушка, которая продается во всех э, магазинах вот таких вот постельных принадлежностей. Они даже бывают без наволочек, то есть продается э, в таком э, какой-то простенькой тряпочкой набита эта подушка, она для того, чтобы Пришивая, на нее сделали красивую налочку. Можете купить, стоит рублей 70-80. Такая подушка подходит для любых игрушек. Гипоаллергенно, отлично, омнется, легкая, ничего не весит, сохнет моментально. Для игрушек самое то. Итак, сшивая медведя. Как шить, вы, наверное, догадаетесь. Выворачиваете на, на изнанку. То есть, ну, в данном случае изнанка у нас будет лицевая сторона лицо у нас будет изнанкой совмещаем детальки осторожно пришиваем по краешку как удобно в данном случае можно пришивать просто иголка через край настолько мохнатый медведь что шва не будет видно в любом случае главное хорошо зашить чтобы наш набивочный материал не вылезал и <coughs> пришьем после этого лапы к медведю посмотрим желаемый объем головы зашиваем набиваем после того как Шили и набили наши заготовки. Я пришила лапы к телу. Но у меня медведь будет сидячий. Он очень плотненько сидит, видите. Вот такой вот совершенно очаровательное туловище получилось. Можно было пришить лапы вниз, тогда бы он был лежачий, потому что стоять он не может. Он мягкий, у него нет каркаса, поэтому он сидит и сидит достаточно уверенно. Это сидячая игрушка. Как пришьете лапы, так он и будет. Можно <смех> лапы было пришить вниз, он бы у вас был вот такой, с лапами вниз. Куда угодно пришьете, так они будут у вас держаться. У меня медведь сидит. Тут есть варианты. Теперь <смех> размер головы. Вот у меня достаточно такой приличный моток травки. Приложив к медведю, я понимаю, что вот это вот, вот чтобы видно было получше, нормальный размер головы для такого тела. То есть вот ориентируемся на вот этот клубок, видите, вот если вы приложить, очень хорошо смотрится как раз по, по размеру нашего мишки. Наша задача сейчас связать вот такой вот шарик, вот такого же размера. Итак, у этого шарика измеряем его где-то сантиметров 15, значит, 15 на... 15 на 15 круг. Вязать я буду по принципу тела. Вот как мы делали тело, так, так же я и свяжу и голову. Поскольку материал очень эластичный, он как, как набьете, так он и уляжется. Травка, она позволяет нам, особенно если вы вяжете через иглу, там вообще набивайте как угодно. 15 сантиметров отмечаю. Делаем такой квадрат. И по нему сейчас будем делать разметку. 15 пополам, это 7,5. Ну вот, где-то сантиметра 3 двух сторон так. И сантиметра на 3 мы должны будем убрать. И здесь из метра по, ну, может, по 4 даже. Вот это вот мы должны будем прибавить в процессе вязания. Чтобы у нас получился так, здесь по 4. Сейчас мы быстренько посчитаем. Так, берем калькулятор, петельную пробую, будем расчет делать. Я пометила, что мне... Начинаем с 10 сантиметров. За 4 сантиметра мы добавляем 3 сантиметра. Вот у нас идет расширение. Потом мы вяжем 7 сантиметров гладким полотном. Потом за 4 сантиметра убавляем 3 сантиметра по краям. Мне нужно рассчитать. Так, у меня 3,33 ряда в одном сантиметре. 4 умножаем на 3,33 равно 13. того. Вот здесь вот 13 рядов. И здесь 13 рядов. 7 умножим на 3,33 равно 23,3. Ну, 24. 24 ряда. Теперь петли. 10 на 2,5 это 25 петель. 3 сантиметра умножаем на 2,5 равно 7,5. Ну, пусть будет побольше. 8. 8 и 8. Итого, набираем 25 петель. Потом за 13 рядов я добавляю 8 петель. Ну, я сделаю проще. 13 или 16, разницы тут никакой. Поэтому э, убиваться на расчетах мы не будем. Мы каждую ряд прибавляем по петле. Прибавляем, у нас получается на 16 ряд мы сделаем все прибавки. И здесь то же самое, не 13 получается, а 16. И 24 минус 3 я провязываю 21 ряд. Потому что на 3 петли меньше они уйдут вот сюда, вот на увеличение. И у меня будет немножко другая форма, но в принципе это ничего не изменит, потому как не хочу я особо расчетами заниматься. Итак, набираю 25 петель. Потом... Через каждый ряд прибавляю по одной петле. У меня получается 16 рядов, потому что мне надо прибавить 8 петель. Через ряд, это значит, умножаем на 2 раза, 16 рядов я провязываю. А, 21 еще минус 3. Ну, сделаем проще. 16. 16. И здесь 15 рядов всего, ой, сантиметров всего, чтобы было понятнее. 15 сантиметров умножаем на 3. 33 равно 50 рядов у меня вся голова 50 минус 16 и минус 16 вот так проще минус 16 и минус 16 равно 18 то есть вот здесь я провязываю 18 рядов гладью и начинаю делать убавки те же самые через одну через один ряд я делаю убавку выхожу на 25 петель и закрываю то есть не закрываю это одна сторона головы. Переворачиваю и делаю то же самое в другую сторону. То есть у меня получается круглая голова. На ней я буду делать морду, но это следующим этапом. Сейчас я должна вывязать голову и сшить ее. Берем машинку и набираем 25 петель. За 16 рядов прибавляем по 8 петель с каждой стороны. 18 рядов провязываем прямым полотном. И за следующие 16 рядов убавляем по 8 петель с каждой стороны. И делаем еще раз эту же операцию. То есть у меня будет вот такая вот деталь. Деталь будет вот такая. Она, видите, абсолютно симметричная. Я сложу, у меня получится круглая голова. Вяжем. Вяжем и сшиваем. Там, где у нас начало, где шея, мы не сшиваем. Оставляем отверстие технологическое, которое будем набивать Синтепон или холофайбер, или что у вас там есть. И потом просто соединим вот эти вот два отверстия. У нас вот здесь немножко подтянуть, там подтянуть, сшить. У нас получится медведь с полноценной головой, на которой останется только оформить физиономию. Сейчас вяжем голову. И вот наша голова. Как нарисовали, прикладываю. Все совершенно точно совпало со схемкой. Теперь Складываем лицевой стороной внутрь, зашиваем края, оставляя только нижнюю верхнюю часть, которую мы будем набивать и потом подшивать к телу медведя. Зашиваем бока, набиваем набивочным материалом и будем оформлять физиономию. Сформировать голову полностью, набить ее набивочным материалом, чтобы это была достаточно приличного вида окружность. Свяжем ушки. Обязательно, потому что вот это не уши. Уши мы должны связать отдельно, они будут красивые. И после этого будем смотреть, надо ли оформлять лицо медведя, лицо дополнительным носом. Из-за отделочного материала. Либо мы оставим все вот так вот. Пришьем пуговицу, глазки, ушки и оставим как есть. Сейчас будем на это смотреть. Но для начала оформляем голову. Связали голову. Она получилась вот такая вот, совершенно круглая. Набили ее чуть-чуть подтянули. Получается вот такой медведь с головой. В общем-то, очень даже хорошо. Теперь моя задача оформить физиономию. Мне нужно связать морду, потому что медведь голова не круглая, она с мордой и уши. Пришли глаза и, собственно, все Теперь вяжем уши. Беру те же 17 петель. 17 И вяжу уже травкой Не забываю поставить плотность для травки Но сначала делаю набор обычной вот этой вот ниточкой Потому что травку набирать очень тяжело 17 игл на уши Голова у медведя большая, это все-таки медведь У игрушечных мишек Зачастую бывает непропорциональные головы. Вот у нас голова большущая, потому что это медвежонок. Мы сделали большая голова, большие уши. Все, один ряд провязываю. И беру травку. Я провяжу. Так, теперь следим за тем, чтобы у меня все было провязано. и Начинаем убирать переднее нерабочее положение иголки по одной. Тоже не до конца. Запоминаю, как я делаю, потому что эту операцию мне придется делать 4 раза. Сначала на травке, потом помогать на ниточкой вторую часть уха и еще одно ухо. Два уха должны быть совершенно одинаковые. Убираю обвили здесь так посмотрели что у меня все иголки рабочие обвили и по одной игле точно также убираем переднее рабочее положение уже заканчиваем осталось совсем чуть-чуть поэтому потерпите и вязание травки и вязание такой вот сложная травка, она все-таки сложно Мы уже почти закончили медведем, остались совсем чуть-чуть. Давайте еще по одной. Вставляем три иголочки. Отрезаем травку. Берем вспомогательную ниточку и все в обратном порядке. Так, не забываю поставить плотность пятая. Можно даже плотность поставить чуть-чуть по поплотнее четыре с половиной. То есть я ставлю еще плотнее, чтобы ушка было собрано по, получше. Так, один ряд сейчас провязываю и в обратном порядке все выполняю. Так, И начинаю ставить в рабочее положение иглы по одной. Смотрите за иголками. <связываю> Потому что поднимать можно, но желательно все это делать без ошибок. Если у вас машина сама не примет иголочки, язычки, то нам приходится очень внимательно за этим следить. Последний ряд. Так, и еще один ряд, поскольку мы начинали. И теперь можно закрывать. Ушко готово. Закрываем опять же удобным способом. Я закрываю косичкой. Теперь наша задача связать еще одно точно-точно такое же ушко. Сейчас мы на него посмотрим. Может быть, ушко можно менее остренькое вывязывать, потому что все-таки у медведи уш круглые. Можно убирать иглы не каждую, а через А по две. Тогда ухо будет менее острое, но посмотрим. Если его загнуть, вот ухом получилось. С одной стороны оно вот так вот мы его сложим. Вот где голова. Голова. И вот такое вот ухо. Смотрите, какое чудо. Настоящее медвежье ухо. Большое и полукруглое. Ва. Отлично! Два вот таких вот круглых уха у нас будут торчать. Так, второе ухо и будем оформлением занимать. Так, сшиваем ухо. Вот. Сшиваем ухо просто швом через край. Ищем место на голове, вот мне шея. Уши у медведя не на макушке, это не, не код а по бокам немножко. Поэтому выбираем симметричные места. И пришиваем вот эти вот два уха. Одно я уже пришила, вторую ищем симметричное место, немножко вбок, и пришиваем. То есть уши не должны стоять на макушке, они медведи сбоку находятся. Пришиваем второе ухо, когда будем пришивать, немножко подрастягиваем, чтобы оно кругленькое было. Вот, вот здесь вот эти ухо стало круглым. Здесь вот шея. Ну отлично, леглось сзади ухо просто сказочно спереди ухо второе пришьем сейчас будет самое сложное самое интересное будем делать медведю физиономию ну, сначала уши так голова стоит это вот так вот это и будет так выяснили место и просто пришиваем травка позволяет нам пришивать главное делать это крепко потому что если это для ребенка он может дергать эти уши чтобы они не отвалились я пришиваю катушечной ниткой в цвет можно пришивать обычно но катушечная ее она достаточно крепкая и ее не видно, то есть она тонкая, тонкая и крепкая. Если пришивать ниткой обычной пряжей, то, во-первых, ее может быть видно, и она легче рвется. Для данной операции нам больше подходит катушечная ниточка в цвет. В цвет или травки, или вспомогательные нитки нашей. Периодически проверяем, что ухо правильно легло у нас со всех сторон. Сверху и снизу. Все ровно, все симметрично. Когда пришиваете, вот расправляете потом эту травку, чтобы она не была замята ниткой. Так, Ухо отворачиваем в эту сторону и пришиваем со второй стороны обязательно. Значит, оно может болтаться, это совсем нехорошо. Так, ну что, уши готовы. Очень хорошо. Просто замечательно. Нос можно поставить сразу. Вот. Единственное, что придется туда подлезать, чтобы его за... сжать. Ну, конечно, можно было это сделать заранее. Так, на самой длинном участочке, Так. И вот так. Теперь растянули немножко. Самое главное, чтобы прошла через синтепон. Зажимы все эти прошли. Так, мне главное вот-вот-вот-вот вышли сюда теперь берем зажим носа и зажимаем либо если вы этот нос делаете из тряпочки тогда все проще вы его просто пришиваете я конечно немножко ошиблась в последовательности действий О, нос зажат вот он вот он медвежий нос так, отлично. После того, как мы связали голову, пришили уши, делаем морду. Морда у медведя будет такая вытянутая, вот чтобы вытянуть вот так вот ему физиономию, вот так вот. Набиваем ее как можно больше набивочным ткань. Набивочным материалом. Изо всех сил запихиваем именно вот в область морды. Видите, я поставила нос на заклепке. Можно было пуговку пришить. У меня был такой нос, правда, кошачий. Но большой кошачий, в принципе, на медвежий сойдет. Набиваем ему нос вот именно в переднюю, в переднюю часть, как можно больше. Потому что травка, она достаточно эластична. И ее можно тянуть в любую сторону. Она такой благодарный материал вязания. Это э, шитую вещь не набьешь. А вязание можно деформировать, ну, образно говоря, деформировать любую подобную нам сторону. Вот нам нужен нос. Мы его сейчас и набьем как следует. Так, ну вот нос уже вытягивается. Сейчас еще чуть-чуть, чтобы набивка не уходила из задней части головы. Потому что все перешло в переднюю, сзади как-то стало очень маловато. Так, на вот этого медведя ушло пол подушки холофайберой. Так набили, набили, набили медведя. Отлично. Теперь берем и стараемся зашить вот эту вот, вот эту морду зашивать будем просто ее перетягивая так главное где-нибудь закрепить узелок чтобы не перетягивать шею например так завязали узелочек и теперь можно вот так вот аккуратненько, не затрагивая шерсть, видите, не, не, не надо далеко вот так вот вводить иголку вдоль вязания, чтобы у меня шерсть не уходила, не загибалась, не приминалась. Провязываем вокруг. Шерсть не загибаем, не заминаем. Аккуратно делаем нос есть разные варианты, как, как делать носы. Ну, вот это вот один из них. Если мы не вывязали его изначально, фигурным, мы его сделаем фигурным сейчас. Окей. Обошли круг. Иголка должна быть длинная, нитка должна быть такая, достаточно Хорошая, чтобы она не рвалась. Видите? Морда вытягивается уже так, капитально. Сейчас я ее еще немножко набью. Побольше именно в саму переднюю часть. Чтобы у нас не было плоского ничего. Медведь у нас не плоский. Медведь у нас очень даже такой объемный. Так, Вот, смотрите, профиль. Уже медвежья морда проявляется. Так, сейчас мы ее подтянули. Держим. Вот здесь вот еще и прихватим узелочком. Это, еще раз говорю, как вариант. Если вы можете по-другому оформить, делайте по-другому. По идее, вот. Поскольку мех достаточно пушистый, здесь вот будут глазки через нижнюю часть. А, так, саму шею лучше не трогать, вот, потому что иначе вы морду к шее подогнете. Вот морда внизу, от нее и делаем. Вот здесь вот зажимаем глаза. Мы сюда их будем вставлять. Глазки можно пуговки. Но я попробовала пуговки пуговки. Черные. Честно говоря, мне не понравилось. Я вам покажу сейчас, что получается. Так, морду, морду, морду. Нам самое главное сделать объем. Связать это полдела, остальное оформить. Вот видно в профиль, что нос мы сделали очень такой объемный. Том Распушить травку. Но это можно будет сделать и потом. И смотрите, какие мы будем делать глазки. Глазки такие вот. Они в самом основании носа у нас находится, Вот у медведя. Вот такой вот будет медведь. Отлично, да? Глазки клеевые. Можно пуговки. Но пуговки, вот я вам сейчас покажу, черные пуговки. Смотрится совсем не так. Медведь. Как не живой. То есть, а, пуговки, ну, в принципе, если ничего нет, можно и пуговки. Вот. Но сейчас очень много всякого, всякой вот этой кукольной фурнитуры. Можно найти глазки, они стоят совсем недорого. Вот. Вставляете и клеите. Глаза главное выровнять, видите, насколько лучше. Вот я один глаз поставлю и одну пуговку. Если это подарочный вариант, медведь подарок, то, конечно, надо красивые глаза. Делаете дырочку и вклеиваете вот тут. Либо горячим клеевым пистолетом, либо я сейчас попробую моментом. Вот, смотрите, у нас получается нос. Очень хорошо выделенный такой. Отличный просто нос. Замечательные яркие глазки ушки по бокам головы. Ну, ну, живая физиономия. Посмотрите, из прямого вязания мы сделали вот такое чудо. Все, сейчас мы закрепляем глазки. Закреплять будем, попробуем моментом. Потому что здесь вот рисочки есть, это все, все глазки, они не гладкие, они вот такие вот с рисками, с носичками, для того, чтобы закрепить. В магазине, по крайней мере, сказали, что момент возьмет. Отмечаем, куда мы будем симметрично. Рядом с физиономией, рядом с носом, главное недалеко. И так один глаз поставили. Лучше это делать заранее, потому что, видите, мне приходится а -а залезать внутрь головы постоянно. Если вы сначала пришьете голову к телу будет очень неудобно это делать. Вот, совершенно живая, любопытная физиономия. Мне очень нравится. С носом, с глазами, с ушами. Все. Нос. Кстати, нос. Травка такая высокая. Вот это вот. Вот я разгладила нос, в общем-то. Можно нос и чуть-чуть обстричь. Сейчас мы с вами чуть-чуть его обстрижем И чуть-чуть вокруг глаз. Именно вокруг глаз, потому что носы у животных не такие лохматые. И вот эта вот лохматость закрывает нам глаза и носы. Вообще ничего не видно. Потому сейчас быстренько так наметили, где это все должно быть. И пробую приклеить моментом. Так, это должно быть вот тут. И вот тут. Сначала один глаз. Намазываем. Момент обычный, кристалл. Я им пользуюсь э, тоже при изготовлении игрушек, когда делаю когти, когда делаю глаза. Так, как раз отверстие, где, где глаз и был. И так пальцами зажали шерсть приезжать Ой, все пальцы в клею. сейчас пойду отмывать главное чтобы пристало главное чтобы пристал мех Ох. и немножко халафай туда же чтобы он держал а. один глаз готов то же самое сейчас делаю со вторым пока вот тут не забудь закрыть клей Парить в клею так чуть-чуть минутку держим чтобы он подсох пока тот глаз поприжимаю конечно лучше на заклепках но вот такие вот глаза они к сожалению только клеевые есть глаза маленькие но они кошачьи а вот такие вот на клей сажаются Наклей так наклей. Мы не привередничаем. Мы берем то, что, что есть. Так, немножко хлапа беру туда, чтобы пальцы не пачкать и поджать. И прижимаем оба глаза. И держим, держим руками, чтобы оно застыло. Потому что момент нужно клей такой, что его нужно прижать и подержать. В общем-то, никаких сложностей нет. Самая большая сложность здесь, это сделать вытянутую морду. Но туда набиваем побольше набивочного материала. Глаза, как я уже сказала, любые можно использовать, в конце концов, зеленые пуговицы или голубые пуговицы. Сейчас тоже достаточно большое разнообразие всей этой галантереи. Поэтому нету пуговиц, можно вырезать из фетра. Из, из чего угодно, из трикотажа в конце концов, что угодно можно. Некоторые даже из таблеток делают. Берут пластинки, вырезают э, круглые вот эти вот части, в них вставляют зрачки какие-то там и все, и пользуются такими глазками. Э, то есть делать можно все, что угодно. Так. Вот наши глазки. у нас живой совершенно медведь. Посмотрите, как здорово получается. А ведь мы с вами его связали, даже не сшили. Чуть-чуть еще добавлю. Пока руками приклеивала немножко. Убавила еще. У меня тут свалялось этого набивочного материала. Сейчас я... Набью еще чуть-чуть. Кстати, чем лучше набита, тем лучше голова держится. Если вот здесь, вот в самом начале у вас мало набивочного материала, и в самом медведе, вот тут, вот, и в голове, когда вы будете пришивать, это голова будет болтаться. Вот здесь вот должно быть все достаточно плотно, и в основании головы тоже не должно быть пусто, Иначе... Как я уже сказала, голова будет болтаться и эффект будет совсем не тот, когда она не держится плотненько, а отваливается в разные стороны, даже если хорошо пришита. Так, набили, набили, набили. Тело такое плотное, голова плотная. Теперь представляем два технологических отверстия друг к другу и пришиваем голову медведя. Все. Это совсем все просто. Старайтесь пришивать вот за край. Вот здесь вот. Не затрагивая морду, для того, чтобы она не, не смазалась у нас. Вот вот так вот. Чтобы была видна морда. Иначе мы ее напрасно так активно делали. Будет непонятно. Вот. Вот так вот это все выглядит. Еще можно прям, прямо сейчас... Подстричь. Чуть-чуть подстрижем нос. Немножко, совсем чуть-чуть. Сам-сам нос. Вот так вот. Все-таки носы у животных. И прямо вот вокруг глаз. Потому что вот эти вот места у них у всех не очень-то лохматые. И вообще глаз не видно у медведя в таком виде. очень аккуратно главное на самом деле не перестараться Да можно все выстричь будет некрасиво тоже ну как то так Очень хорошо, очень хорошо. Просто мне нравится. Мне очень нравится этот цвет, как он получился. Так, сейчас убрать. Ну, просто красота, красавица. Глазки приклеились уже. Все, берем нашу ту же иголку. Иголку лучше брать большую. Я беру вообще иглу для шерстяной пряжи. Кстати, в данном случае может быть и стоит брать именно не нитку, а э, пряжу, потому что она более толстая, она лучше будет держать. Нитка не так э, хорошо стягивает. Берем пряжу, которую мы вязали, вот эту вот дополнительную, ну в принципе любую другую, подходящую по цвету, и э, аккуратно, аккуратно пришиваем голову. Пришивание головы никакого фокуса нет. Просто по кругу сначала, потом еще раз, потом еще раз пройти. То есть э, прошивать голову лучше в несколько этапов. Так, главное ее... Ну, давайте спереди начнем. Закрепляем нить. Нить закрепили. Голову соединили. И сейчас заодно. Так сразу прихватим и сзади. Раз, два. Прихватываем и выходим опять вперед. Все затянуть. Вот, вот так будет у нас выглядеть голова. Теперь просто по кругу пришиваем. Вот идем. Голова, тело, голова, тело. Итак, получили медведя. Получили именно... То, что мы хотели. Вот такую вот красоту. Глазки, носик, ушки. Все на месте. Голова обязательно плотно пришита. Надо обращать внимание на то, чтобы голова плотно держалась. Чтобы плотно держались лапы, особенно если это подарок ребенку. Чтобы нигде не торчали ниточки. Чтобы глазки были вклеены как следует. Если это маленький ребенок, глазки будут оторваны. Нос. Подстригли вокруг носа шерсть. И вокруг глазок, чтобы э, вот эта вот шерсть не закрывала нам глаза, уши, все, медведь готов, можно дарить.